Снова приветствую вас на канале творческого объединения Магия дружбы. В сериале Friendship из Magic мы повидали многое и заметили, что некоторые эпизоды прям особенно красивые. Два месяца назад было объявлено голосование по номинации Самый красивый эпизод, где было представлено 53 эпизода и предложено выбрать из них самый красивый. Итак, топ-5 самых красивых эпизодов мультсериала Friendship из Magic, по мнению наших зрителей. Пятое место. Пять эпизодов набрали по пять голосов. Десятый эпизод седьмого сезона. Старлайт Глимер отправляется в Контрлотский дворец с зову Карты. Ей предстоит решить проблему во взаимоотношениях самих сестер принцесс. У Старлайт, как мы знаем, весьма своеобразное мышление, выдающее на первый взгляд совершенно дикие, но в результате очень даже эффективные решения. Чтобы сестры могли понять друг друга, Старлайт использовала свои магии, чтобы поменять их кьюти-марки между собой, тем самым внезапно поставила Луну на место Селестии, а Селестию на место Луны ровно на сутки, без возможности досрочной отмены этого заклинания. Этот эпизод можно считать красивым как минимум, потому что значительная его часть проходит во сне, где мы можем видеть самые сокровенные в понятиях душах, в условиях постоянных метаморфоз, как в калейдоскопе. В данном случае мы смотрим в душу Старлайт, которая, оказывается, сама уже боится, что ее решение на этот раз было, мягко говоря, не самым лучшим. Старлайт увидела во сне злую сторону не только принцессы Луны Найт Мермун, но и принцессы Селестии, которые могли бы звать, например, Дейбрейкер. Сама Селестия, выполняющая работу Луняши этой ночью, это видела, но не обиделась на Старлайт за то, что она такого плохого мнения о ней, а наоборот, отнеслась с пониманием и попыталась остановить остановить эту битву, происходящую во сне у Старлайт, и тем самым защитить ее от ее страха. Трогательная концовка, когда Селестия наконец-то поняла, насколько морально тяжела работа Луняши доводит до слез. Еще больше подчеркиваю всю красоту этого эпизода. Ты не настоящая, и больше ты никогда не появишься. Восьмой эпизод шестого сезона и снова Старлет Глиммер. Она не понимает, в чем вообще смысл праздновать день согревающего очага, и к выстрелить каналах Нового года и Рождества, кроме как обмениваться подарками и есть конфеты. Твайлайт прочитала ей рассказ о дне согревающего очага персонажа, которого оказались настолько похожими на главную шестерку, а главной героини на Старлэт, что в экранизации этой истории, которая по сути и является этот эпизод, их собственно и сыграли главные. Шестерка и Старлайт. Здесь, как и в десятом эпизоде седьмого сезона, визуальную красоту подчеркивает трогательная и душевная история про то, как Сноу Фрост с детства считавшая историю возникновения дня согревающего очага всего лишь глупой детской сказкой и не верившая в индиго уже почти отменившая этот праздник в последний момент все же дала заднюю и тоже стала праздновать. Седьмой эпизод четвертого сезона. На свет Apple Acres напали фруктовые летучие мыши вампиры, реально угрожающие испортить весь урожай яблок буквально за несколько дней. В ходе музыкального номера "Стоп the бед" подружки все же убедили Флаттершай в необходимости применить магию, чтобы отвадить этих мышек есть яблоки. Для чего Флаттершай должна применить свое скрытое оружие — взгляд, пока Твайлайт будет кастовать заклинание. Но похоже, что-то пошло не так. Летучие мыши вроде больше не едят яблоки, а урожай все равно продолжает плодить. Как выяснилось, часть природы фруктовых летучих мышей-вампиров перешла к Флатершай, когда она помогала Твайлайт применять заклинания. Именно ночная часть этого эпизода лично, на мой взгляд, делает этот эпизод таким красивым. Флатершай в образе фруктовой летучей мыши-вампиров получилась невероятно красивой. Это взлохмаченные грива и кисточки на ушках, а также клыки и перепончатые крылья сделали Флатершай еще более милой, чем она есть на самом деле в обычным состоянии. Просто секси. Судя по некоторым Марта, многие броняши хотели бы, чтобы Флаттерша не перевращали обратно, а наоборот, чтобы и все остальные тоже присоединились к ней, становясь фруктовыми летучими мышами-вампирами по ночам. По-моему, это был бы потрясающий сюжетный поворот. Тринадцатый эпизод третьего сезона. Считается, что именно он завершает сюжетную линию, задуманную самой Лорен Фауст. Он должен быть стать последним в сериале, если бы его не продлили до 9 сезонов. Думаю, именно поэтому создатели так хорошо постарались, вложили всю свою душу, чтобы сделать этот эпизод максимально красивым, насколько это было возможно на тот момент. Сюжет этого эпизода опирается на характеры главной шестерки и их дружбу, магическую взаимосвязь, а значит, элементы гармонии, которые как всегда нужно защищать. Поначалу ничего не предвещало беды, обычно ясный день поливили все идет своим чередом. Но вдруг внезапно выясняется, что все друзья Twilight Sparkle поменялись Кьюти Марками. Каждый из них теперь вынужден заниматься совершенно не своим делом. Конечно же у них ничего не получается, теперь они в отчаянии, ведь Кьюти Марк им предписывает заниматься именно этим. Весь драматизм случившегося прекрасно передает музыкальные номера, очень красивые и трогательные. И вдруг Twilight вспомнила, что накануне прочитала какое-то заклинание Старсвирла Бородатова. Оно было не закончено, но все же сработало, причем таким вот ужасным образом. Элементы Гармонии смешались, каждый из них стал принадлежать не тому, кому должен был. Но Твайлайт, будучи единственной, кто остался при своей китимарке, нашла способ напомнить остальным, кто они есть и тем самым вернула китимарке Элементы Гармонии на свои места. После чего она поняла, как закончить то заклинание, записала свою завершенную версию заклинания в блокнот и телепортировала куда-то вне пространства и времени, где Селестия спела ей очень трогательную балладу и красиво напомнила некоторые моменты из прошлых эпизодов, после чего вернула на Землю уже Аликорна. В этом эпизоде красиво все: и визуализация, и песни, и сюжет. 16 эпизод первого сезона. Rainbow Dash собралась выступать в Клаудсдейле и показать там свой коронный трюк Соник Rainboom. Это настолько сложный трюк, что считался физически невозможным, пока однажды сама Rainbow Dash не сделала его. Но это было так давно, она была еще совсем же ребенком, а сейчас у нее это плохо получается. Она взяла с собой своих подруг, чтобы они ее поддержали. Перед выступлением Дэша провела для них экскурсию по фабрике погоды. Это, пожалуй, самой красивой работы, которая только может быть в эквестрии. Отдельно следует упомянуть Рэррити, для которой Twilight Sparkle сделала красивые крылья, как у бабочки. И вот шоу уже началось, но Rainbow Dash настолько сильно боится, что настанет ее очередь, что каждый раз при ее приближении втихаря менялась местами с другими участниками. Но ведь это не может продолжаться бесконечно, когда-нибудь она останется последней и ей придется выступать. И вот так совпало, что именно во время выступления Rainbow Dash Рарити настолько высоко взлетела к солнцу, что и крылья вспыхнули как спичка и Рарити стремительно начала падать. Рейнбоу Дэй, чтобы спасти свою подругу, разогналась настолько быстро, насколько это вообще возможно, тем самым все таки преодолела звуковой барьер и Соник Рейнбум получился. На четвертом месте Три эпизода, набравшие по 6 голосов. 23 эпизод восьмого сезона Джек и Флаттершай открывают для нас новую локацию с доселе невиданными существами. Это те самые Кирины, которые произвели, пожалуй, сильнейший вау-эффект в бронекультуре, были обожаемыми аж до самого конца сериала, и, да и до сих пор, наверное, остаются самыми очаровательными существами во всем сериале. Их способность к самовоспламенению, когда Кирины полыхают в самом прямом смысле и тем самым превращаются в прям фантастика, а если прибавить к их природной красоте, еще и красоту локаций, в которой они обитают. В успокаивающих и уютных зеленых тонах эпизод про Киринов по праву считается одним из самых красивых. Можно даже не рассказывать о чем был сюжет. Кирины сами по себе такие няшки, а место их обитания крайне живописно. В данном топе этого достаточно. 24 эпизод пятого сезона. Главная шестерка организует благотворительный музыкальный фестиваль, хедлайнером которого будет поп-звезда графини Колоратура. Как выяснилось, Apple дружила с этой милой и простой девочкой в детстве. Звала ее просто Рара. Но сейчас она совсем другая пони. Вся такая из себя крутая и апатажная. Может быть Apple обозналась, не какая-то не Рара? Нет, это она, точно она! Просто ее нынешний имидж – это ее сценический образ, придуманный ее надменным и очень требовательным менеджером Свен Галлопом, который все всегда решает за нее. Ее хит "Rizzle Дезл» так и блещет эпатажем. Считается, что реальным прототипом этого персонажа является Леди Гага, которая, кстати, тоже брони и носит кулон с поняшкой в качестве талисмана. Но когда Твайлайт показала Колоратуре, каков на самом деле Свен Галоп, Колоратура наконец взяла инициативу своей копытой и выступила так, как сама считает нужной вопреки всем требованиям Свен Галопа. Это выступление диаметрально противоположно предыдущему по своему духу, но тоже по-своему красивое. 26 эпизод четвёртого сезона. Объявился лорд Тирок, опаснейший злодей, который отбирает у поняшек всю магию и от того становится все сильнее и сильнее. Селестия, Луна и Каденс спрятали всю свою магию ликордов в нового ликорда Твайлэтс Спаркл, о существовании которого Тирок еще не знает. Состоялась, пожалуй, самая жестокая, самая разрушительная, а того самая впечатляющая по своему одна из самых красивых битв битва всем сериале, та самая, в ходе которой был уничтожен Золотой Губ, в котором жил. Твайлот Спарклум. Когда Тирак был повержен, произошло красивейшее преображение главной шестерки. Пони ведь воссиял доброй магической энергией, а Сундучок под Древом Гармонии моментально взрастил для Твайлот ее новый дом в виде замка. Третье место поделили между собой два эпизода, набрав по 7 голосов. Финальный двухсерийник девятого сезона. Пока Твайлайт и Спайк готовятся к коронации на смену Селестии и Луне, команда злодеев сеет вражду по всей Эквестрии, пустив обидные слухи между всеми тремя расами поняшек. Считается, что именно это и привело в дальнейшем к событиям пятого поколения, но это тоже совсем другая история. А в этот раз наши герои и их верные друзья, как всегда, смогли все разрулить и провести мощную контрпропаганду, собрали целую армию и победили злодеев мощнейшим зарядом дружба дружба-магии это не менее красиво, чем «Битва Твайлэд Спиритом». 11 эпизод второго сезона Снова день согревающего очага. Главной шестерка сыграла спектакль о том, как появился этот праздник, в чем его суть и как он связан с основанием эквестерии. Не будучи профессиональными актрисами, все они оставались почти самими собой, не особо пытаясь житься в роли. Но это вовсе не испортило спектакль, а наоборот, привнесло в него немножко легкости и дружеского тепла. В целом все было достаточно красиво, особенно концовка очень трогательная, теплая и дружба-магическая. Спектакль удался на славу. На втором месте 26-й эпизод 9 сезона, за который проголосовало 18 человек. Эпилог сериала, действие которого происходит примерно через 30 лет. Главная шестерка уже составилась. Twilight Спаркл вымахала до размеров зрелого аликорна, Пайк окончательно возмужал. Дружба магии продолжает передаваться из поколения в поколение. Молодая единорожка по имени Ластер Дан, лучшая ученица Twilight Sparkle, пришла к своему учителю с, пожалуй, самым сложным вопросом. А зачем вообще искать друзей, если нет никаких гарантий, что друзья всегда будут рядом, не лучше ли обрести самостоятельность вместо того, чтобы тратить время на друзей? В ответ, Violet Sparkle поведала довольно трогательную историю о том, как все друзья провожали ее в Контерлотский дворец, где она будет править одна вдали от них, но самое главное в этой истории, что они до сих пор собираются вместе раз в месяц, чем и показала Ластердан такой трогательный пример вечной дружбы, оброняшим еще более трогательную концовку, от которой плакали все. Музыкальный номер этого эпизода про Просто очаровательный! Да и подготовка коронации, показанная в этом эпизоде, тоже красивая. Первое место. 13-й эпизод седьмого сезона выбрали 19 человек. В этом эпизоде Пол джека Пол Блум и Биг Мак слушают историю любви, разной части которой рассказали разные жители Пони -Вилля. Оказалось, что миссис Кейк дружила с их мамой, Бёрн Оук дружил с их отцом, а мадам Мэр вела церемонию их свадьбы. Их история была очень трогательно рассказана и красиво изображена. Но их любовь была сложно назвать счастливой, сюжет прямо отсылает к повести о Ромео и Джульетте в памяти они оставили пару деревьев, посадкой которых они и закрепили свой брак. Яблони и груши сплелись вместе, как бы обнимаете очень красиво. Итак, это были 12 самых красивых эпизодов сериала Friendship Is Magic по версии наших зрителей. Посмотреть их можно по ссылкам в описании данного выпуска на YouTube. Пинки Пай считает, что Броняша, подписана на наш канал и на уведомления, видит красоту на 20% чаще. А теперь давайте голосовать за лучшие эпизоды про любовь. Ссылка на голосование также в описании. Итоги подведем 13 февраля 2022 года. Не забывайте оценивать и комментировать видео. До связи! которая, наконец, взяла инициативу в свои руки. И... какие руки? Копы, это, блин. опять...